собраний. Расчет. У нас, жигитов, один расчет. Он и О. Умывайся, нури, умывайся. Займешь первое место, весь аул будет смотреть на себя. И девушки будут завидовать своей дурцу, жене замечательного джигита. Моей дурцу будут завидовать вот будет смущаться моя дуршунь. Я постараюсь, первым. Старайся, старайся, я тоже постараюсь. Я ведь обещал моей Газель занять первое место. Обещал? Ну и мойте сам. Ну, берегись! Не Ты еще. Ну, Дуршан, говори, говори, Дуршан, говори. Я... Я не умею рассказывать. Я даже не знаю, как начать. А ты начнай просто. Товарищи! А? Ну и так далее. Товарищи! Не стесняйся, Говори, говори! И хитрая. Хитрая? Хитрая, хитрая. Хартук придумала, а мне ни слова обошла, старка. Пусть мне простит, Ржир. Однажды я хотела вам рассказать и звала вас в пользу. А помните, что вы мне сказали? Не помню. Я тридцать лет работаю на хлоп, и пять лет держу колхозное первенство. Больше, чем я собираюсь, собирать нельзя. Помните? Не помню. А нужно было только заставить работать левую руку. Да-да, чтобы начать работать двумя руками. Понимаете? Двумя. И и одеть вот этот... А теперь расскажи, Турсун, всем, как ты придумала этот факт Как придумала? Да. Всем расскажи, всем. Я хотела быть достойной моего нури. Мой нури джигит, хороший джигит. А я что? А вот Мария Демченко. Она, она, ну вы знаете, кто она. Я хотела быть как Марусья. Я. Я ее никогда не видала. Но написала ей. Далеко-далеко написала. И она ответила. Она написала мне «Дорогая моя подруга!» И еще написала, еще написала «Пиши счастье!» Ну, ну, вот я и придумала. <связь> Хорошо рассказала. Молодец, уже, молодец, молодец. Ну-ка. Какая у нас молодежь. И смотри, чудеса делает. Если ты умрешь руками, да еще Спартуку. Еще посмотрим, кто будет впереди. Я посмотрю. Я знаю, что ты всегда был впереди всех. Издавайся. Машер, принимай вызов нашей бригады. Вызывай Машира. подпишем. Правильно. Что? Подпишем? подпишем. <звёк> <плёк> <звёк> Мы стали пламя, Да не прости первый, говори скорей. Кто победил, ты? Вот награда Нурит. Он ставил первое место. держал честь нашего рода. Поздравляю тебя, Нурый, от всего сердца. Ты лучший нашего района. Наш колхоз гордится тобой. Твой отец Ашир недаром научил тебя управлять конем и владеть шашкой. И в награду за твой победу, Нурый, я счастлив сообщить тебе большую радость. Моя жена Дурсун Совершили великое дело. Она научила нас работать по-новому, по, по Вот посмотри, сколько сегодня на нас обрала хлопка. Поздравляю, Нурис! О какая у тебя жена! Здорово! Я верю, Нурис, что и ты на республиканских соревнованиях займешь первое место и будешь. Первым девитом туркмене. Вот и мой едет. Салам? Салам? А -а -а. Ну, муженек, ты, наверное, как всегда, пришел по отливным. На этот раз ты ошибаюсь А каким? Предпоставьте. А тебе говорил? О, я отсеги. Ну-ну. Можно, можно. Можно, можно. Садись. Фартук. Какой фартук? О, с карманами. Зачем дживиту фартук с карманами? А, ты ничего не знаешь? Нет. А слыхал ли ты когда-нибудь, что можно собрать хлопка в четыре раза больше, чем собирает Ашир? Что ты, Ашир? Неужели ты собрал сегодня в четыре раза больше? Наш сын лицом похож на меня, а ловкостью на тебя, Шир. Какой молодец! В четыре раза больше! Это не я забрал, это Дурсун. Дурсун? В четыре раза больше? Какой ты? Да разве же жеребенку бежать впереди коня? Воды, Герек, воды. Вот давай. тебе твой молодой тиран. Гирек, воды давай. Гурсун Ча! Дурсун невестка моя. Воды, давай воды. А дальше? Дальше команда батагу. И мы летим. Мы с Нефесом впереди. Перед нами глубокий ров. Это препятствие, который надо взять. Приебаюсь к коню, шепчу к нитому. Выручай! И перед самым рвом поднимаю его. Птицей перелетела в гуш и пошел. В ушах ветер оглядывается. Нет Нефеса, ну, думаю, черт, не взял рва. Ну, ну. Ну, остальные препятствия, клавиши, барьер, стенка, это нам с Долгушем чепуха. А потом? Потом началась рубка лозы. дай сюда шашку. Вот, смотри. Без дела не вынимай. Бесчести не вкладывай. Это надо помнить и оправдать. Все думали, что шашку получит не ферст, а сейчас она моя. Теперь ты первый джигит нашего района. Да. Теперь люди о тебе будут говорить. Кто это идет? А? Это идет Дурсу? Жена знаменитого Джигита Нури, да? <сíban> <сíban> жена знаменитого Джигита. Прошу дорогого гостя. Садам, Салам, поздравляю вас. Садись. Садитесь. Калам. Да, дорогому гостю! Я 50 лет пою на земле. Мне много песен о джигитах об их подвигах, храбрости и силе. Сейчас о тебе будет петь. Да. Еще не было песно о женщинах, о а таких женщинах, как жена твоя Дурсун. Пью за ее здоровье. В поле за день оба шляты, гори хлопка собралы ты. Здесь дур су и в беду как сам земля. Солнце смотрит с на колхозные поля. Ты Лопак белослежит, влюблены друг друга нежно. Дочку солнечных полей, песни славлю я любя. Кто в труде дурсун быстрей, кто искуснее тебя. Дочь отчизны гордоливой, будь всегда во всем счастливой. Хлопок пишиный, песок, не светлый хлорочный, а тебя, мой голубок, я пою седой бахши. Хорошая песня. Приятно заслужить такую. Салам! Салам! Садись! Сиди-сиди! Дурсун, я к тебе по делу. Забираем жену твою. Собрались колхозники. Хотят у тебя поучиться. Ну и вот. Забираем. Мы еще не ужинали. Я сейчас подам. Не-не. Невозможно. Все уже собрались. Народ загорелся. Все рвутся в поле. С утра хотят работать по-новому. Хорошо, я могу идти. А как же ужин? Ужинать будем там. Ужин будет замечательный. Пошли, пошли. А ты, Нури, пойдешь с У меня огонь. Нет, нет, я тоже пойду с ним в поле. До свидания. А Пойдешь с нами? Чили учиться нечего, он сам всех учит! Hmm. Раду привез, а она из дому. О чем ты там, мать? Правду, говорю, сын мой, правду, жена должна заботиться о муже. Ты джигит, твой кон должен быть лег, как ветер и весел, как солнце. А сердце твое Нурый, должно быть спокойно, как вода в кувшине, Правильно? Дала. Очень. А ты не спишь? Какой ты хороший! Все прибрал! Это не я. Это мать вымыла. За тебя! в поле. И почти все уже научились. И тебя я тоже научу. Это очень просто. Довольно. Ложись спать. Ты забыла, что я джиид. И главный у меня конь. А жили тут за нами. За нами они останутся. Расили на богданта. Все, Вот эти готовились. Становитесь, девушки. Становитесь. Ну, как бригада? Хорошо, очень хорошо. Ну, дочка, каков, а? Как мой Ну? А? Хорошо? Все в порядке, отец. Хорошо. Ну, держись, Шера. Сегодня бахши будет петь для Ашира. Послушаем? Не выйдет! Нет, нет, не Увидим. будет! Удавайте! Да, Сидима! Пиша! Приходите, уважаемый, на плод. Сегодня бахши будет пять моей бригады! Правильно, Шерат? Правильно! Проходите все! Всех ждем! Жди гостей, придем всей бригады. Ну, только начинай. <сípro> Пошли. Пошли. Как делаши? Плохо, представлю. Плохо. Голова идет вперед, руки отстают. Это не совсем плохо. Это очень хорошо. Когда голова правильная, руки догонят. Ишьте. А где да? Хорошо. Почему работаешь без факта? Где бригадир? Там! Почему твоя бригада работает без фартуков? Фартук? Одежда женщины! Сигриту Надевать фартук неприлично! А быть последним на работе Чигиту прилично? Почему последним? Я не понимаю! Не понимаешь? А еще бригадир! Позор! Надень. С фартком совсем другое дело. Попросил Дурсун. Она тебе сошьт. Смотри, а слава Дурсун, обгоняет твою. Смотри. Скоро станут говорить. Ой, ты идет. Это идет муж Дурсун. Знаменитый Дурсун. У нее своя слава, а у меня своя. Слава Джигида! Слава! Угождать во всем мужу! От слава жены! И смотри на меня! Я свою жену держу в страхе! йо ю Эй, муженек! Давай, давай, давай, работай, давай, давай, давай, давай. работай, работай! Еще возглавить! Работай! Работай! Его? Не уступишь? Не знаю. А у тебя как? Будь ты покойный. Ну и смотри, смотри. Молодец! Молодец! Молодец. Ну как? Здорово! Дурсун превысил свой рекорд на пятьдесят процентов. Погоди, погоди, не петь. Дирк, не снимай. Придется добавлять еще. Ну, дочка, держись. Ну вот, Давай, Клады. Давайте. Давай. Еще. Еще пошло. Еще. А еще победит. Не тянет? Придется гирка и Ловится, так и проигран! Месть и бахте, сам будешь петь! Грану снёпит, погодите! Что же это опять придумал, Симонный для Ну как? Что? Я тебе говорю, что не могу. Но? Не сумел организовать работу. Мы им назначили другого бригадира. Бригадиром будет дурсун. Нет, нет, нет, нет. Я не вправду. Надо кого-нибудь другого. Бригада стала и. Вот и не и подними. Не бойся, дурсун. Мы тебе поможем. Принимай, дурсун, принимай. Вот не принимай бригаду. Принимай! Принимай! принимай Пошли домой. Погоди, Нури. Может, бригадир хочет с вами поговорить? А кто тебе сказал, что она мой бригадир? Председатель, переведи меня в другую приказ! Стой! Постой! Ты с ума сошел? Что ты делаешь? Пусти! Не пущу! Пусти! Не Нури! А? Нури! Я хочу есть. Где обед? Меня задержали товарищи из газет. Ты только и думаешь о своей славе. Ты хочешь, чтобы она была выше горы. Если твой конь, Нури, может обогнать ветер, разве ты ему будешь мешать? Нет же. Так и я. Я хочу сделать все, все, что я могу. И не для себя. Рубашку порвал. И уберешь. Ты не заставишь джигита мыть посуду. Разве я тебя прошу мыть? Я устал. Я устала так же, как и ты. Мы оба работали. Отдохнешь и уберешь. Уберу. Еще пойду на собрание бригадиров. Пойдешь говорить о своей славе. Не о том ты говоришь, Нури! О том! Ты счастлива, когда говорят. Вот идет муж, знаменитый Дурсун. Ты рада, что люди говорят. Дурсун, Дурсун, Дурсун! Я не могу спокойно работать. И все из-за тебя. Почему из-за меня? Не понимаешь? Не понимаешь? Не понимаешь, что стало впереди Шигита? Что из-за тебя я потерял свой авторитет. Ой, да не из-за меня, ты пойми, разберись. Не учи меня! Я Жигит, а ты, баба, перестань! Тебе не удастся доставить меня перестать быть Жигитом! Не удастся! Пусть понимаешь? Ты сама ума сошел! Я тебя не узнаю, Нури. Ты меня совсем не любишь. Уйди! <св> <св> как я тебя любила. Собираю хлопок. Я... Только и думала о тебе. Думала о тебе, когда шила этот партук. Ждала. Скажет мне, мой Нури. Еще больше полюбил тебя, Дурсун, за твою работу. Я даже Марии Демченко об этом написала. Я вижу, ты хочешь, чтобы я жила, как моя мать жила 20 лет назад, под ешмаком, завязанным ртом. Ты хочешь, чтобы я была молчаливой рабой. Ты, ты! Я хочу, чтобы у меня была жена. Жена не бригадир. Понимаешь? Жена! Я могу быть женой и бригадиром. Довольно. Я этого не хочу. Пусть лучше у нас будут разные крыши. Тут у нас разные крыши. 없어 Говорит Москва. говорит Москва. Сегодня знатная стакановка Туркмении Турсун заняла первое место в Советском Союзе по сбору хлопка. Она превысила свой прежний рекорд на 50%. На втором месте старый хлопкороб Ашир. Соревнования между ними продолжается. Да ты еще ты, да тыще. Тише. тише. Да знаешь ли ты, что случилось? Курица под автомобиль попала, что ли? Какое несчастье случилось! Какое несчастье! а, -а, -а. Ведро в колодец упала! Хватит мне музыки! Он музыку слушает! И вот послушай! что люди скажут. Какой стыд! Какой позор! Почему позор? Дурсун ушла. Куда ушла? Совсем ушла. Совсем ушла? Бросила дуры. Бедный мой сын, до чего довела его жена, Твоя дурсун, твоя джан? Бедный мой сын, плеткой бы его, умней был бы. Плеткой? Ну ри. Как ты можешь так говорить? Это она виновата во всем. ей слава нужна, слава, она одна. Одна она? А ты? А ну ри. Как? Как ты сказал? Я, я виновата. Ты? Ты и твой сын! А может быть и меня уйти от тебя? А да ты от меня никуда не уйдешь, не пугай, А вот уйду! Оставайся один! Я, я виновата! И уйду, уйду! спокойся я все устрою. Не любит он меня, совсем не любит. Ушла, ей слава дороже. Ну и пусть. Один ты у меня, друг. Один. Сеть! Сеть. Лети быстрее ветра! Забудем идет. Забудем. Ой. Ой. Я бегаю за тобой по всему Авулу, щинок. Пусть я держу. Кататься поехал. Пусти, пусти, слетаешь? А ты говорить с тобой? Что с тобой? Мне надо поговорить с тобой, Михаил. Что случилось? Расскажи, что случилось? Что с тобой? Друга моя, любит он тебя. Да тебя нельзя не любить. Такая хорошая. А жить пока будешь у меня. а, -а, -а. Наконец-то я нашел тебе мой жира Отец, знаю. Я все знаю. Ну, что теперь будем делать? Комсомольский секретят. Сегодня у нас на повестке один вопрос, товарищи. Очень важный вопрос. Прежде всего нечего тебе хмуриться, Ну и мы собрались не судить тебя, а помочь тебе и Дурсу. Все мы вместе росли. Все мы хорошо знаем друг друга. Вы у нас были самая дружная пара. Правильно я говорю? Молодец, Непес, Все кончится хорошо. Здесь сядет Непес, рядом газель, нуры, а тут турсон. Здесь Турсон? Да. А зачем ты ставишь ей эту пиалу? Ее пьяно вот это, цветочками. Ага. Да. А вдруг они не померятся? Этого не может быть. Обязательно померят. И вдруг, совсем неожиданно, ты оскорбляешь ее. Дурсун плачет. Дурсун уходит из дома. Скажи, Нури, что произошло между вами? Это не ваше дело. И нечего вмешиваться в семейную жизнь. Нет, это наши дела. Так могут поступать, только, только... В порядку, Газель. В порядку. Да, это наше дело. Твоя жена, Нури, наша гордость. Вся Туркмения гордится ею. Скажи нам, что она сделала тебе плохого? Молчишь? Тогда я скажу, мы все знаем, ты сам виноват перед нею, и, как честный комсомолец, должен признать это. Мне нечего признаваться, вы не заставите меня извиняться перед ней, я джиит и... Да, ты Ну но разве ты из банда Чуноид Хана? Ты комсомолец, мы посылаем тебя на республиканские соревнования. Ты хочешь стать первым джигитом Туркмении и поехать в Москву? Это великая честь! А скажи нам, Нурри, достоин ты этой чести, если ты поступаешь с женой так, как раньше поступал бай. бане? Мури, почему ты молчишь? Какое вам дело? Я занял первое место и поеду. А мы тебя к соревнованию не допустим. А вот сделаем. Разве можно так такого? Нет, ребята, я не не не не Уж не не или вместо меня поедешь. Найдется кому поехать? Правда, не не не Вот. Теперь я все понял, не Все! Ты хочешь поехать один и занять первое место? Ты завидуешь мне! Ты боишься меня? Да, да, да! Мне стыдно за тебя нурить. Ах, вот как! Тебе еще стыдно! Ты хочешь отнять у меня славу Джигита! Ты мстишь мне! Ты! Кого это? Ну что ж... Отберите у меня коня! Возьмите шашку! Занимай первое место! Поезжай один! Я не пойду. Муриль! Муриль! Если возмутить он конь! Я предлагаю исключить Мурильском садов! Мурильский Послушались. Почему ты один? А где же? Меня исключают из комсомола. И на соревнования я не еду. Ты не едешь на соревнования! Тебя отключает из комсомона? Это твоя дуртулка! Это она все устроила! Я говорила! Я говорила! Я сама с ними поговорю, мой сын не едет на тренирование. Я покажу Кшу. этой дурцу, я им, я скажу. Гирать, гирать. Стой, стой. Я им, Герать. моего сына. Стой. Оставь. Нет, нет. А я тебе я не, не пущу, не пущу тебе. Оставь меня. Стыд. Ну ты плохой, собой? Плохой. Он оскорбил лучшую Сахановку, замечательную комсомолку. Нашу Дурцуну оскорбил. И поэтому я предлагаю исключить Нури из комсомола. Вот он, твои Нури. Моего Нури, пусти, пусти. Дай мне слово. Говори, Дурцуну. Да, Нури поступил не по комсомоль. Больше того. Я не буду защищать его. И я не пойду за ним, как за иглой ниткой. Нет. Но я знаю Нури лучше вас. Он хороший. Хороший. Вы это видели? горячий. Хороший. Очень горячий. Но ведь Чапай. тоже был горячий. А какой был Чапаев? Герой, джигит, замечательный джигит. Гурий тоже хороший джигит. Он без промаха ястреба на лету. Конь послушный ему, как, как любой палец в его руки. А шашка в его руках, как молния. когда будет нужно, он тоже сумеет хорошо бить наших врагов. Что? Кто это говорит? Она говорит моими словами. Это моя Турсун говорит. Турсун? Да, да, Турсун. Помните ссору Чапаева с Фурмановым? Конечно! А, да. горячился Чапаев. Он даже бросился на Фурманова. А Пурманов был спокойный. Вот мы сейчас должны быть такими, как Пурманов. Нурин, наш человек, он поймет, что он не прав. Ему нужно только помочь понять, вот как помог Пурманов Чапаеву. Мы должны добиться, чтобы он стал первым джидитом в Туркмении. Правильно? Правильно, ты права, Дурсов. Правильно, Дурсов. быть такими, как в формуру. хорошо сказала. Джан, голубка моя, ты так хорошо говорила. Ты сказала все, что я думала, даже лучшее. Я теперь, я поняла. Я тоже немного виноват. Да, немножко есть. Я теперь все поняла. Не пи... ка ее в консомон. Нури! Нури! Нури! Ай, дуры! Ну вот, блядь! Его не Большой гор. Найдется. А как Турсун защищала его на собрании? Как она хорошо о нем говорила. Нуры хорошие очки. Честный камсоволец. Нуры надо подхляться в Москву. Вижу! Не прячься! Иди сейчас же. найди Дурсун и приведи ее сюда. Я принесу сюда подушку и не уйду отсюда до тех пор, пока ты не приведешь сюда нашу душку. Да-да, я уйду. get to Ее нет дома. Значит, ее нет дома. Нет. Доброй ночи. Давай я... Ну, что Ничего, ничего. Она привык. вот, хорошо, получается. А у тебя нет. Смотри. Левой, правой, левой. Правой, правой, левой. Смотри-ка, Почему работаешь одной рукой? Как взял у тебя этот факт? Я знаю. Я эти последние ночи не спал. Тоже знаю. Я научился работать двумя руками. Ну? Ну и вот я... Понимаешь? Торсту. Погодите, погодите. Не спешите. Ну что вы делаете? Ну рано мириться. Вырастает, вырастает! Ну что вы? Да ладно, ладно. Погоди, Дурсом мириться, погоди. Этого мало. Пусть он подарок тебе займет первое место на соревнованиях. Обещаю, я первое место. не вижу. Не пест или не пест? И? А нури, нури, Он догонит. А -а -а -а -а -а. Догоняй, нури! А, Молодец, Тепес! Я, успокойся. А тебе говорил, Тепес будет первый. Нет. <laughs> Я не придет а, а, а, а. Нурин, не ты что убью? Лутц, <р> Нурин, <waiter> успокойся, Нурин. А тебе говорил? Да. Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю вас, товарищи, с досрочным выполнением плана. Мы вышли на первое место в Туркмении, и этим мы обязаны нашей турсу Наше правительство оценило ее заслугой и оказала ей великую честь. Читай мне опять. Товарищ Дурсун, вы очень молоды, но вы уже не только знаете, что можно жизнь изменить, но и сами ее меняете. Мы гордимся вами, товарищ Дурсун, потому что ваша борьба за высокую производительность труда – почетная задача, имеющая большое государственное значение. Правительство оттуржений выделяет вас на свет средовиков сельского хозяйства – в Москву! думает каждый из нас. И кто думает обо всех, я скажу ему. Дорогой товарищ Сталин, я обещаю вам, что буду много думать и много работать над тем, чтобы собирать еще больше хлопка, чтобы наша жизнь стала еще лучше, еще светлинее. Yeah, ma'am.